Всем привет, дорогие друзья! Это Человек! И вы попали на рубрику Битва инвентарей подписчиков. Вообще, это битва прокачек. Единственное, что очень для меня важно, пожалуйста, не пропускай этот момент. Я хочу тебя попросить, мой дорогой друг, прожать лайк. Я стараюсь, я делаю прокачки. А в этой рубрике, в этом проекте, тот, кто в прокачке победит, получит прокачку на 20 тысяч рублей. Реально придумал крутой проект я сам закидываю деньги, и весь дроп, соответственно, забирает подписчики. Но, блин, мы на предыдущем ролике вообще копейки просмотров набрали, поэтому я попрошу тебя поставить ролику лайк и запостить его, возможно, в социальных сетях. Я тебе буду безумно признателен, реально крутой проект, я хочу много прокачек делать, а, блин, вы меня лайками не поддерживаете. Давайте, человеку удивим, и набьем хотя бы 2000 лайков. Ну, мне реально будет приятно, я делаю прокачки, а вы меня не поддерживаете. Ну, а сейчас мы с вами вспомним правила для тех, кто их забыл или вдруг вообще не знает. И предыдущий ролик не смотрел, он будет где-то, наверное, вот здесь. Обязательно посмотри его там. Просмотров нет, а я подписчиков качаю. Переходим к правилам. В этом проекте участвуют 10 человек один ролик одна прокачка принимает участие 5 подписчиков из числа тех кто купил мои NFT, и 5 подписчиков выбранные абсолютно рандомным образом условия простые у каждого подписчика будет по 2000 рублей на балансе и 5 минут чтобы потратить эти 2000 рублей по истечении 5 минут мы суммируем стоимость скинов, которые остались у нас в инвентаре и не берем в учет сумму которая осталась на балансе и которую подписчик потратить не успел после этого подписчик со своей результатом заносится в таблицу естественно тот дроп который подписчик выбил мы отдаем ему по истечении 10 роликов тот подписчик который выбил дропа на большую сумму чем другие участники получает специальную прокачку от человека. прокачку на тысяч рублей всем участникам удачи а мы начинаем приятного просмотра сегодня будет тот подписчик который купил nft и именно его мы с вами будем качать. Звоним подписчику. Привет, как тебя зовут? Пожалуйста, представьтесь. Я Денис. Приятно познакомиться. Ты попал в прокачку. Ты знаешь правила? Ну да, пять минут. Давай, да, я их тебе на всякий случай напомню. Мы перешли на сайт. Денис, кстати, не знает, где мы и куда мы вообще попали. Денис. Помогите. Да, именно... Так, а, в общем, сейчас мы закидываем деньги, но... Ну ладно, это я потом уже расскажу. Короче, закидываем деньги, и я вам все это показываю, чтобы вы на меня не гнали, типа, выдали и так далее. Деньги мои, и деньги есть. Мы закидываем 2000 рублей, также в принципе, как и всем, без промиков, без всего, пополнить баланс. Так, а, Егор, машь мои карты, мои данные, иначе меня украдут деньги. Кстати, ребят, да. вот смотрите, сейчас я этот код вожу, бабки мы. Ты мне писал, ты что, все сайты проштудировал, посмотрел, что открывать? Ну, основные, вообще была единственная надежда на КБ, ага. самый легендарный. А еще предположения какие есть? Ну, да, там, тесты Го были, ой, этот, не тот вообще. Ты что-то тебя никакие. не, не повело. Я заходил вот с твоей проверкой, вот проверка годовая всех сайтов, смотрел mm -hmm. на них. А, ну понял. Ну, какие ну, предположения это да. были? Ну может MyCSGO этот, да, и мне страшно. Да! Ты угадал! Да ну. MyCSGO. И что я хочу сказать, Денис, ты пока не видишь, но для подписчиков я скажу. Тут офигенная ревка, ее можно выводить сразу, ну, хоть куда. И поэтому я вам показываю свои промики, вот вы все их видите, 40-40%. Человек 3 семерки, Стасик, человек 3 тройки, человек 3 семерки, а, что еще тут есть. Ну, короче, вы все это видите по 40%, буду вам реально благодарен, если пополните эта поддержка. И можно все выводить сразу на карты, я реально от этой партнерки кайфую. Ссылок не будет, промиков нигде не будет, ну, вот кто захочет, ведет и человек поддерживает. Держит, а мы Денису включаем демку. Так, Денису мы демку сейчас включим. Так, 5 секунд. Вижу. Денис, ты все видишь. Прекрасно. С, С чем я, в принципе, тебя и поздравляю. Давай-ка я сейчас сразу буду уже запускать таймер, чтобы у тебя не было времени подготовиться. Это было максимально интересно. Денис, раз, два, три, начинаем. Пять минут полетели. Так. Что делаем? Давай давай вниз, короче. Ага. Я, я хочу открыть авик. Авик, а, а в кейс они внизу? Да, да, да. Сколько, вот он. сколько? 400 рублей, Денис. Один, давай, один такая. Офигеть, а ч ⁇ тут такие дорогие АВП-кейсы? 400 рублей стоит. Епта. Я реально подумал, тебе графический выпадет Мортис. Понял. Что мы с этим делаем? Фиг с ним, продаем еще раз. Продаем еще раз? Почему такие дорогие... Реально, блядь, это очень дорогие кейсы АВП-шные. Ну давай, Денису выпадает... Пау! Балусь, блять, листьями, это хуйня, Денис, что мы с этим делаем? Лучше. Э, ладно, э, оставь пока. Может на апгрейд пойдет. ПОВТОРИТЬ э, Черт с ним. И давай откроем, что ли, где он там? Э, пусть будет киберпанк. Киберпанк, блять, где он? Я его не найду, ты говори, выше, не. Ограниченная серия, он Ограниченная вот слева. серия. Слева. Ну, Я попал? Нет. Блять. Вниз. Вниз. Ниже, вниз. Ниже. вниз. Ограниченно. Вот, да, он, где? Слева снизу. Слева снизу. Где? Он, бля, я не знаю сторон света. Да, <laughs> прям слева снизу. Слева. Вот он. Вот он. Нет. Ну, нет а нет, вот, вот лево, блять. А вот он. Все. Сколько открываем? Да. Он. Давай два. Два. Самое прикольное в этой рубрике, что я не знаю сторон света. Ну, сторон света. Вообще лево, право и ä, объяснить мне максимально сложно. Поэтому 5 минут у Дениса. Да, бля. ну слушай, что мы с этим делаем Давай быстрее, Денис, время Оставляй и сколько остается? 929 900, 900 рублей Пойдем пойдем на Илон Маск Илон Маск, где, да. где он, вот он Нет, Нет блядь, 900 рублей, ты серьезно, что делаем? Открываем? А, открывай, а потом в апгрейдов идем Денис решил контента завести на канал человека Блин, ну это жестко, ну ты прям, ну ты жестишь о, 400 рублей. 400, 300 рублей 400. 400? 400, да. 400, что 400, делаем? 400, да. Так, время пока есть, давай апгрейда. Апгрейда, ну да, 3 минуты есть. Апгрейд что? Э в 2х. Э Ой, ⁇ в... ты у меня тут скинов. Что тебе выпало? Поу, окей, что делаем? Да, с э этого... Поу, давай 2х. Поу, 2х. А -а -а. Блять, 3 Тут нет 2х. А. Давай иди на 75, ебанем. Да. Окей, грейт. Главное не забыть, что выпал Денису, у меня тут скинов, блять, как оказалось, лежит. И это, ну это пиздец. Мы сегодня с сайтом. Что делаем okay. дальше? Да, Давай И еще. Бать, Что за хуйня? Блять. Так, мы подождите, поставим пока на паузу, стоп. Блять, Денис, это пиздец. <laughs> У меня тут очень это много все Это все мое, да. Разве? Не, не, не. Там выше пролистай, там ваши предметы нажми. А где? Нет, вот он, вот он. А это все твое? Нет. А что, что тут? Это Блять, такое? это мои скины, которые ширп. А что твое? Рентген был мой. А, рентген твой. блять, это чисто угу. вот, это очень сложно записывать такие видосы, потому что у человека где-то скины лежат. Твой рентген, а твой спутник насколько нет? Спутник не твой. Не-не-не, не спутник. Охуенная рентген, рубрика, человек не знает, что делать. <свят> рентген твой, так, что еще? Там еще был этот э, гречечный... Там были грезы, да, я Хоть помню. Давай посмотрим. А, вот он. А почему в апгрейдах нет? Это вопрос уже не к человеку, блядь. Ваши предметы. А, ну вот они. Да, горячие грезы твои, страж ага, твой, рентген да. твой. А вот все, что сазимо, это уже мое. Тут У два скина есть... можно сразу закидывать? Тут два скина нет, upgrade. не можно. Не, Тогда не можно. Тогда давай страж. Страш так, 1, Подожди, я запускаю пока таймер еще, что на паузе был. Дальше, давай. Давай, что делаем? 1.75 страж. 1.75, апгрейд. Правильно? Угу. Бля, ну тебе вообще не фортунуло. Это слово вообще нахуй. Именно нахуй. Ебаный рот. Давай продавайте горячечные грезы к чертям давай и чё кейсы будем открывать ну да получается кейсы давай засекречены который наши сборки. сборке наши наши сборки что вот это вот она она да вот это вот Блять, мне даже как-то обидно что так все получилось и у тебя след полторы минуты и я не знаю окупится дает крутой Сайт вообще, блядь, просто поднасрал. Полный, полный пиздец тебе выбрал. Полная труба. Что делаем? Оно самое, продавай, давай еще раз. Давай фастом. Открывай. что по времени я переживаю, что... Ну это пиздец, Денис. Тебе, блядь, больше всех, видимо, не пришло. Что делаем дальше? Фортуна. Продавай-давай по дешевым быстренько сейчас Остается найдем какие-нибудь. Слева, слева, вот он самый левый, 55, вот он, 55 рублей. Фастон, да. давай откроем. Да, давай. Ками. Майк СГО сегодня удивил, блядь. Да okay. давай еще. Еще два, давай. Два, да. да, там... Еще два раза. Окей, okay, хватает. 19 рублей, давай еще фастон, ты просил второй. И это демонтаж. Что делаем, Денис? Апгрейд. Апгрейд, блять, ты надеешься за сколько стоим? 1.75. 1.75 Ни один апгрейд на мой не зашел, это трэш. Ну это трэш. Ну Ёбаный Это просто пиздец. Лично. А у тебя что-то осталось? Надо. Ну вроде да, старая 1.75! Ебашим! Правильно? Давай! Давай! Хоть что-нибудь должно зайти. Ну, будет у тебя 68 рублей, но нужно хоть что-то забрать. Хотя бы, чтобы было 68 рублей. Давай, блядь, рентген. Ура! Мы это сделали! Ес! Yes! И время закончилось, блядь. Нормально. Так, Денис. Предлагаю посчитать, что по итогу мы имеем. Я думаю, на этом счет закончен. 68 рублей. Выводим? Ну, а что делать? Конечно, выводим. Ну, давай, получить поебало, блять. Ладно, получить. Вы точно хотите вывести этот предмет? Да, уточняем. Вот, статус покупки, блин. Ой, ну это было жестко. Ждем продавца. Бля, я думал, такой дорогой скин сайта нам не выведут. Но по итогу, да. Денис, через 7 дней отпиши мне, я тебе его отдам. Не заскармлю, уж тебя на 68 рублей. Спасибо, что поучаствовали в альфа скины. Что это за пиздец? А что такое альфа -скины? что это кейс? Ну ладно, бонусные мы не пользуемся, и только кейсы. Короче, Денис выбил дропа на 68 рублей. И Денис пока что второй у списке, Потому как предыдущий участник у нас выбил на... Не помню я на сколько, сейчас как раз и посмотрим. Предыдущий участник выбил дропа на 1700. Денис же выбил на 68 рублей. Дениса мы также записываем в таблицу. Денис пока на втором месте. Дальше меня никто не уйдет. Ну, не факт. Мы все-таки все делаем на реальных шансах Денис, огромное тебе спасибо за участие И я тебе обязательно дам твой скин Хочешь что-то сказать На канале Челоды, пока есть такая возможность Удачи следующим участникам Удачи, блядь И вот чтобы такой не было больше истории. На 68 рублей Но Денис нам завез контента Огромное тебе спасибо Как будет объявление результатов мы вас позовем. Хорошо. Так, с Денисом мы попрощались. Ребят, я очень сильно туплю в таких рубриках. Я такое записываю первый раз. И если видите, что человек сидит и втыкает, не понимает, что происходит, это дефолт ситуация. Потому что подобный проект я записываю впервые. Надеюсь на вашу поддержку и лайки. И сейчас перед собой вы увидите таблицу. Всем спасибо. Дальше больше. И напомню, что победители ожидают прокачка на 20 тысяч рублей. Всем спасибо. Денису спасибо за участие. И я с вами прощаюсь. Всем пока. Усё.